Сегодня тот день, когда я пройду ее... ее. сутоку. <звы> Пошла. Я наработал систему. Очень систему. И когда вот такая <звы> происходит, я перезагружаюсь. Потому что первый этаж мы должны зачистить идеально. Смотри, берешь ручку. Вот. Берешь ручку. Берешь листок. СМР. Хопа. И все, открыл. Берешь, открыл, записываешь, что Д2, ты открыл. Все, и беги же дальше, вообще никаких проблем. Опа, это по мою душу. А, так. А, там ножик по моей душу летит, да? Музыки нет, но она за мной гонится, как паскуда. Смотри, оп. Нету. Не понял, смотри, Оп. У меня уже привычка на контрол нажимать. Мне... Мне кажется, я скоро начну бояться этих проемов дверей. Потому что я буду думать, что там ловушкой надо пригнуться. Изыди, изыди, дьявол. Хоп, открыл, успел. Ха, вот это вот, видишь, баночка, это снотворная. Мне от него будет очень-очень хорошо. Хоп, ловушка, ну естественно. Ой, сколько раз я на эти ловушки попадал, сколько А вы это, можете не торопиться. С выводами. Подожди, подожди, а три. Ай, резанули. Ну ладно, то в принципе не очень-то и сильно больно. Даже щекотно немножко. Забегаем сюда и вообще не паримся. Тут можно вообще не париться. Ошибаться сколько раз. Вот, все, она меня душит. Любимые ее эти фетиши. Главное не совершить э, тактических ошибок. Это урон и именно ловушки эти сраные. У меня, кстати, осталось мало хп, и это очень-не очень. Не очень. Потому что у меня нет. <свист> тварь! Какая же ты тварь? Да скуда тварь, тварь, какая же ты тварь. Я тебе не это тебя считал. Не, ну я тебя вижу, как бы. А теперь самое веселое. Собираем циферки. иди от меня. Дьявол! Вот это больно было! Вот это больно. Мне бы. Нет! Тактичная <свист> ошибка. Два, три, один, триста двенадцать. О, пошла нафиг Этот этап самый-самый такой напряжный Знаешь, тут я могу немножко, конечно, расслабиться Все дела Не могу расслабиться Я Нет, ну что ты делаешь, зачем? 3124 Неправильная эта смерть До свидания Она за, за моей спиной Что ты? Кружишься, алло Пошла нафиг, я тебя думаешь не вижу или что? Ты, ч... ты это, берега не путай Вот сейчас ключ, а нет ключа а значит в С нет в принципе в ключа и это означает только то, что надо перезагружаться. Либо если в С нет ключа, все перезагружаешь. Это система, это база. Мразь бежал, да? Мне хочется влезть в экран и как-то тебе, тебе типа, знала, как мне хочется это сделать. Тут либо тебя везет, либо нет. Вот все, все заключается на рандоме случайных цифр. А музыка затихла? Ее типа нет? Она-то бежит, а ее-то нет? за бред? <связь> Я пойду, пожалуй. Я просто уже... Она меня просто уже не то, что бесит. Не то, что раздражает. А мне уже плевать абсолютно. Остался только А или Д. Все, где-то ключ там. И все, в принципе. Ахаха, как смешно тебе. Мне порой хочется тебе выбить зуб. Не знаю почему. Я вообще, в принципе, не знаю, с чем это желание связано. Ты правда думаешь, что сможет сбежать? Нет, нет, нет, я так не думаю, я полностью в этом уверен, твою мать Нормально, хватит как меня, как твою мать, резать Два, пишем, два е, Ёпта, ручка чуть не упала э, ушла, нахер, от меня подальше Два, пять, семь, один Неправильно, твою мать Два, пять, семь, два Неправильно Три Неправильно Девочка. твою мышь. Хватит меня, режут 4. Неправильно твою мышь. Я сдох. Как же это классно, когда ты сдыхаешь. Потому что э, ты не вводишь правильные цифры. И все, вот так вот. Я здесь уже в какой третий раз, да? Давай. Код у нас 2, 4, 7, 1. Нет, это неправильно. 7, 2. И это неправильно. И сейчас я, наверное, ввожу 2, 4, 7. И он тоже неправильный, да? 4, 7, но я рискнул. И он тоже неправильный. Да, подожди, хватит меня. 4 неправильный я ввел. 2, 4, 7, 4. Неправильно, 2, 4, 7, 5. Неправильно. Два, четыре, семь, шесть, неправильно, два, два, четыре, семь, семь, неправильно, два, четыре, семь, восемь, неправильно, два, четыре, семь, девять, два, четыре, семьдесят. Твою мать. Мне можно взять или нет? Я боюсь вообще дышать вообще, в принципе. Фу, стой, подожди. Сейчас я... Можно водички? Сейчас тут очень... Это напряженный момент. Надо это разрядку. Воды я попил. Это было легко. А, вот, ключ. Брать? Мне можно? Нет? Я пойду. До свидания. Все? Алло, здрасте. Там две концовки можно... Когда у тебя ключ, можно две концовки сделать. Можно хорошую сделать, но я не совсем помню, что надо. Надо вроде как к двери очень сильно близко не подходить. Там просто она выскакивает, то ли из окна прыгает, то ли что. Оп, и быстро валим. Да, вот так надо сделать. Вызывает Хьюстон. Прием. Эй. Не, может что-то это... Ну, я подхожу... Я не дурак, чтобы подходить, ага. Ам, ну, просто... До свидания, я понял, я вас услышал, я вас понял Хьюстон отмечает э, следующие параметры Надо текать э -э, Налево заворачиваем и валим Валим, валим, валим, валим Да ладно, да ладно, Хьюстон, бля Вали, просто вали, вали, прыгай Все, она, ого, она крутится Ну, конечно, да, него вас сразу видно Никуда. О, бранная ночь Сейчас будет резушке, нет? Я, я не понимаю. Все, вали, просто беги. Вставай, беги нахер. Это такую бабу нафиг. Беги, беги, беги, беги, беги. Опа. В смысле, И понял. Вторая. Ничего. Какого хера? Она тебя, это, плечо, грызет. Ну все, капзес! За эти 12 минут я посидел, по-моему, на три волосины. Но почему это считается хорошей концовкой, я так и не понял, если честно. Она же нас это, ну... Ну ладно, хорошо, мне, я все нафиг. Там есть снотворное, вот это я показывала там была снотворное, но я не показал концовку, что будет, если травануться этим снотворным, и главный герой заснет. А, да, это она. Ну, скорее всего, привет. Ай, смпа! Слушай. А понимаю, как сильно тебе хотелось сбежать. Не, ну я сбежал, это прошлое, прошлое. Так что я решила все же отпустить тебя. А, да, да, да, так я тебе и поверил. Опа. Скатертью дорога, сэмпай. Почему он побледнел? Странно как-то. Нереалистично, что ли было. Но я прошел Янгири. Мужик сказал, мужик сделал. Мне не очень не хочется еще раз в это дерьмо играть. Но если вы наберете 20 лайков, то я могу сыграть, типа. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Сайкону столько. Давай. Удачи.